Всем привет, дорогие друзья, с вами ЧИТС Андрей Максон. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас очень необычный челлендж. Челлендж. Как ни странно, его придумал Максим, и он вам сейчас огласит правила. Надеюсь, вам правила понятны, и мы приступаем. Поехали. Go. Ну и так как придумал Максим челлендж, Максим первый будет стоять на воротах, да? да. А сейчас мы решим, кто из нас Андрея, будет первый. Бить. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Да это Давай. Сейчас бью я, опять это Побыстрее, мама, мама, Танцы под фонарем Музыка такая Танцы под фонарем Музыка такая Пила меня Просто без шансов. Я боюсь, как я буду стоять. Это. это будет очень смешно. Но я надеюсь, что я хотя бы несколько-то точно спойваю в таком неправдимом пьяном виде. Танцы фонарем, музыка такая. Ребята, я бью первым. А у меня мяч раздвоился, когда я я уже вижу, что вот мяч прям в меня и он у меня просто раздвоился. Ай, Я забуду, какой любимый ребят, это. Ты как пьяный Так, теперь мое любимое, это наказание, наказание Ну где ваш стомпок? <с2> ну, ребята, если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на наши инстаграмы, которые вы видите возле нас Ну, если вам понравился этот челлендж, пьяный вратарь, то тоже напишите в комментарии, если хотите его увидеть Обязательно мы запишем реванш Ну, а самым лучшим пьяным вратарем оказался я, так что я вас, парни, перекружил, перепил так просто не пьем. До новых встреч, и всем пока, ребят. Пока. Пока.